всем привет дорогие друзья сегодня в обзоре у нас Airdrop от биржи и убит продолжаю выкладывать видео здесь мы зарабатываем монету фаз доллар с каждый день выполняя простые задания по заданию депозит рейд своп дайс я выложил видео ссылку на него оставлю в описании под видео было это по моему позавчера где показал как можно выполнить все четыре задания всего за две минуты включая нажатие этих кнопок выполнить и проверить получить уже на второй странице по депозиту не нужно делать переводы с пэйер в рублях или долларах сюда когда перейдете в раздел выполнить будет информация что они принимают токены сети ERC20 TRC20 BIP20 на это внимание не обращаем тут большие комиссии Остается TRC20, Tron. Я сегодня сделал в сети BIP20. Это BNB, BSC, BIP20, Binance Smart Chain. Как сделать депозит? Переходим в баланс. Сюда вводим BNB. Ищем BNB, BSC. Нажимаем ВОТ, копируем адрес. На Binance, например. После того, как купили монету, нажимаем вывести BNB. Здесь выбираем сеть BSC, Binance Smart Chain, BIP20. Соглашаемся. Указываем адрес, ниже появится строка для суммы. Вводим сумму, подтверждаем вывод. Через секунд 30 приблизительно мне пришли монеты на баланс, Депозит мы с вами выполнили. Дальше идем в DeFi. Ищем монету BNB. Я уже обменял. Здесь будет ваша сумма. Нажимаете количество для обмена. Производите свап. После этого. Но это уже дальше. Следующее задание. Свап мы только что сделали. После депозита. остается трейд и дайс. По быстренькому объясню. Переходим сюда. Выбираем например монету Tron. Покупаем ее. После покупки идем в DICE, выбираем здесь трон, указываем минимальную сумму, она будет тут для каждой монет своя минималка. После 10 игр их вы можете посчитать нажав кнопку, точнее поставив галочку, здесь выбираете монету и у вас отобразится история игр на монету Tron. 10 игр сделано, все готово. Идете в airdrop, прожимайте кнопки выполнено, и получить. Мой QR-код, кто с мобильных устройств, сканируйте, проходите регистрацию, на этой бирже у кого нет аккаунта. Ссылка реферальная будет в описании под этим видео. Присоединяйтесь, зарабатывайте. Времени много. Торги стартуют в июне по данному токену. Можно заработать. Сколько будет стоить монета? Это определяется всегда на старт торгов. С последнего дропа без рефералов у меня и у многих, кто успел продать монету в течение 30 минут после старта, вышло в районе тысячи рублей по сравнению с предыдущим дропом то есть до этого дропа там по моему было по 2-3 тысячи сколько тут выйдет никто сказать не может цена неизвестна пока не стартанут торги поэтому зарабатываем как можно больше задание Проверяются. И еще добавлю. Все мои депозиты, трейды были на сумму не более 1000 рублей. То есть этого вполне достаточно. Даже какой-то день я тут на 600-700 рублей сделал обмен. И все. Засчитывалось. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.